Здорова, Здравствуй. Ну что, болеешь, да? Да. Я тоже уже. Третий день на больничном. Я сяду. Садись. От скуки. Волком бою. Короче, сосед. Есть идея. Какая? Надо что-то делать. Отличная идея. А что делать? Я не знаю. Понимаешь, я просто чувствую сейчас самое время что-то замутить. А почему именно сейчас? Ты что, телевизор не смотришь? Почему? Что сейчас в стране? В стране сейчас что? Демократия? Хуже! Эпидемия! А когда в моей стране беда, я лично не могу сидеть сложа руки. Я не могу. Потому что я чую, что на этом можно заработать. Но я не знаю как. Ой, Антон, думать надо о другом. О том, как выявить больных, как победить болезнь. Вот у нас сейчас в стране не хватает масок. Таких же можно шить. Вот. У меня и Марли есть. Ну, отлично. И швейная машинка. Ну, Но, жаль, нет образца. А есть образец. Образец-то есть. Мы когда-то с женой эти маски шили, так они, знаешь, уходили на ура, просто разлетались. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. А ну, кто болен? На Городок под маской. Ты что надо так меня напугать. Здесь совсем другая маска нужна. Есть у меня, есть у меня и другая. Вот, пожалуйста. Вот, вот. Нормально? Вот это нормально. Не, ну ведь, ну, ну ты же сам сказал, что нужно как-то выявить больных. Ну, ты сказал? Сказал. А все на пол? Это у нас самый надежный способ. Ну, это лучший способ против коррупции и воровства, но не против эпидемии. А знаешь, чем у нас отличается коррупция от эпидемии? Ну, чем? Тем, что эпидемия когда-нибудь закончится.